добрейшего турецкого утра я прилетела в Анталию сейчас получу свой чемоданчик и поеду в отель вот мы уже поднялись сейчас пройдем тамошню и пойдем за нашими чемоданчиками тут прибыло сразу несколько самолетов поэтому много народу сейчас быстрее куда-нибудь в очередь надо встать чтобы долго не стоять Сюда Ух, как классно как быстро прошли таможню прям даже пяти минут не стояли а сейчас супер надеюсь сейчас автобус также быстро наполнится и долго нам сидеть не придется как в том году все сидели после перелетов устали, тогда еще Туристов ждали, которые заблудились или потерялись. Ого, вот эту народу огромное количество. Ну все, бегу ловить свой чемоданчик. Виктори Би Майн. Не подумайте, зима не пришла. <с> <с> Это просто я на жаре внуку и здесь кондеры работают. Надела кубку, чтобы меня не И не простыть. Чтобы. Сейчас приедем в отель. И я вам его покажу. Залетками мы на 10-минутную стоянку. Я до того хочу спать, потому что ночь не спала. Еду и меня прям укачивает, Я прям уснула. сиденья не упало. Я наконец добралась до отеля. Скинулась. Смотрите, какая красота, какой холл красивый. Музычка приятно играет. Посмотрим, через сколько мне номер дадут. Сейчас пойду. Документы отдам. И надеюсь не придется ждать до 14.00 в общем номер мне ждать показали где-то после 11 после 12 пойду сейчас хожу на завтрак вот. первый этаж. ну хорошо что хоть на завтрак я успела потому что долго и летали у нас самары и как-то ну, будет. Так. А вот у нас ресторан. Ну, сейчас я уже снимать не буду, что здесь. Такой обзорчик. Это потом. Сейчас возьму себе покушать А уже потом, в последующие разы, я вам все покажу, чем здесь кормят, что здесь есть вкусненького. Ну, в общем, бегать с камерой, пожалуй, я не стала. Потом я покажу, чем здесь кормят. Вот взяла я себе омлет вот и взяла себе капучино. Сейчас быстренько позавтракаю, ну, возможно сейчас еще возьму фрукты Вот и буду ждать, когда мне дадут номер, потому что ну, не очень, конечно, удобно с кучей овосик бегать еще из камеры снимать. В общем, кушала я омлетик, Купила кофе. Омлет, кстати, очень понравился, очень вкусный. Ну, капучино не оказалось, конечно, не капучино, но, в принципе, пить можно. Хотела сейчас пройтись по территории, но понимаю, что в куче барахла как-то не очень гулять по жаре. И наверное, все-таки дождусь, когда мне дадут номер. Парни душ, переодеться в легкую одежду, в шортики, в маечку, в шлепанцы. И уже можно будет сделать забег по территории. И надо, кстати, мне дойти до магазина, купить крем от загара. Вот. Хотела Невею купить, ну посмотрим, будет или нет. Ну и уже, я думаю, во второй половине дня пойду на море. Вот. Здесь, кстати, трансфер до моря есть. Можно пешком ходить. Так что, в принципе, в последующих своих видео я покажу варианты, как можно пешком пройти до моря и как можно на трансфере добраться. Вот. Ну, а сейчас пойду, о, пока посижу, немножечко передохну после дороги. Я не насиделась в самолете -то. Ну, ну а потом посмотрим. Может быть, номер дадут поскорее как -то. Пришла сейчас я в холл отеля. Вот, смотрите, здесь такой вот интересный вид на бассейн. Здесь вот корпуса идут. Так, Там вот, я так понимаю, тоже как ресторан, что ли. Ну, это я потом уже все исследую и уже более подробно вам расскажу. Здесь так хорошо, кстати, прохладненько, кондиционеры работают. Ну, прям хорошо, действительно. Потому что в некоторых отелях бывает сидишь, вроде кондёры работают, но все равно какой-то, знаете, такой затхлый воздух идет, и как будто они не справляются. Вот. Мне, кстати, очень нравится здесь пол. Очень симпатичный такой, современный. Ну, в принципе, отель. Если вы посмотрите, отель построен в 2020 году. Вот. Я вообще его присматривала для отдыха нам с Сережей. Вот. Но так как я уже сказала, что у в этом году выпуска уже не будет. Вот. Ну, в принципе, я собирала в другой какой-то отель поехать. ну все отели в стопе. Потому что я путевку бронировала в августе месяце, ближе к концу, 19 августа. Вот. Фактически за месяц. Так, ну, уже многие отели были в стопе. Поэтому я, в принципе, поехала в этот отель. Думаю, если здесь понравится мне, то мы с Сережей сюда обязательно вернемся. Вот. Так что буду смотреть, наблюдать, оценивать, вот. потому что если ехать, то остаться довольными. Не помню, я говорила в предыдущем своем видео или нет, что я приехала в этот отель на 8 ночей и 9 дней. Вот. Ну, то есть сегодня у нас 20 сентября, у меня был ночной рейс, Вот сейчас раннее утро, Это часов около 10 утра по местному времени. Улетаю я 28-го. У меня выезд из Отель вечером. Ну, если, конечно, ничего не перенесут. И 29-го я прилечу к нам, в аэропорт Самары. Вот. Так что, надеюсь, за эти 8 дней я хорошо отдохну. Вот, накупаюсь в морешке, Немножечко свою аллергию приглушу. Я, в принципе, из-за неё-то и поехала сорвалась чтобы как-то немножечко подышать морским воздухом и немножко ее приглушить, притупить. Потому что она замучила. Ну вот, вот как-то так. На улице сейчас я посмотрела, выходило 31 градус, так что, в принципе, довольно жарко. Смотрела на сайте погоды, что по ночам здесь где-то 23-25 градусов. Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, даже без кондера буду спать. Думаю, не жарко будет, хорошо. Вы, кстати, на мой такой вид замученный, не обращайте внимания. тоже что сами понимаете, ночной перелет. Я как вот вчера проснулась, часа в три дня, даже нет, полтретьего. Все, я с тех пор не спала. Почти сутки уже. Так что вид немного такой замученный, вялый квелый, сонный. Вот. Ну, сейчас ничего. Бритм войду, оклемаюсь, и будет все пучком буду радоваться и веселиться, потому что я очень-очень-очень ждала эту поездку. Прямо вот. наконец-то я ее дождалась. У меня прям радости-радости много. Так что вы мою радость увидите еще все впереди. Кстати, хотела бы уже добавить. В ресторане официантки понимают по-русски. Русскоязычные девочки. Ну, я так понимаю, наверное, на заработки приехали. Вот. Администратор на ресепшн Ксения, ну, соответственно, также русскоязычная. Потом, вот если посмотреть в ту сторону, в окошко, вот я уже увидела амфитеатр. Вот в той стороне. Потом, когда уже на улицу выйду, я вам покажу его поближе. В той стороне за взрослым бассейном детский бассейн находится. Вот видите, со всякими горками всевозможными. И вот там вот как раз выход, получается, типа остановочки как раз ездить на пляж. То есть туда подходит трансфер до пляжа. Вот. Но ну, это мы все с вами уже будем по ходу смотреть, когда я пойду на пляж. А точнее поеду. Ух, записываю очередной кусочек своего видео. Когда я его буду монтировать, вообще неизвестно. В общем, я до сих пор сижу в холле. Время уже почти 2 часа доходит по местному времени. Я все ношусь, как и шпаренная кушка, со своими всеми баулами, авоськами, чемоданами и прочим. Ой, в общем, хочу одну сказать. Как не настраивайся позитивно на отдых, оказывается, не всегда это срабатывает. Как бы я позитивно не настраивалась, как бы я не хотела э, не мечтала там слетать на море, да, так бы я не мечтала вообще. Я говорю, не всегда это срабатывает. В общем, как начались приключения с аэропорта, то есть вот как рейс нам перенесли, ну, держали. Потом такой сюрприз интересный, выяснился, что у меня места рядом с туалетом, ну ладно, с одной стороны, я даже в этом плюс нашла, это ладно. Начались проблемы здесь в отеле, какого плана? То есть, в принципе, я приехала одна в это время, где-то в 10.30 утра я приехала, нет, в 10, наверное, это было, или даже полдесятого. Вот. Я пошла на завтрак, в общем, мне сказали номер подождать, как я уже до этого вам говорила. И вот сейчас вот до сих пор я номер Да, я знаю, что по международным стандартам заселяют после 14.00. Но, понимаете, здесь фишка в том, что обычно, если в отеле номера как бы есть, и все равно как-то, ну, не знаю, администрация что ли заинтересована быстрее туристов заселить в номер. А тут, понимаете, я понимаю, если бы была куча народу, которая приехала вместе со мной, я приехала одна, и я смотрю, они даже вообще не торопятся, просто не торопится убирать номер. То есть мне сказали, ждите до 12, в 12 там не спеша уборщица пошла один номер убирать. Вот. И, и вот уже время, я говорю, час. Мне только сейчас предоставили самый главный минус, который меня, честно говоря, уже поверг в такое разочарование, и испортило мне настроение. Мало того, что я и так уставшая да, после перелета, Хоть хочется уже быстрее себя вот вот это вот, весь свой скафандр снять, потому что, ну, сами понимаете, 31 градус жары. Я не могу ни на море пойти, я приехала всего на 8 дней. Вот, я сижу здесь, кондиционеры это включает и выключает. Вот я сейчас вся мокрая, боюсь, как бы меня не продуло. Вот, и даже не знаю, куда мне сейчас пойти, потому что вот со всем вот этим вот барахлом таскаться, ну, сами понимаете, это не очень удобно и не очень легко. Тем более, вот поэтому я говорю, я сейчас сижу, он как вся мышь мокрая. Но я, как сказала, самый главный такой минус и разочарование. Они мне, главное, предоставляют номер, не стандарт, который я забронировала с балконом. Я не помню, как точно он там как-то промо-номер называется, но если посмотрите на сайте, поймете о чем речь. То есть там среди этих промо-номеров есть либо такой типа ниши в потолке, она открывается, то есть там какая-то коробчонка маленькая, какой-то, я не знаю, спичечный коробочек. Вот. Либо это вообще комнаты, в которых вообще там балкон, там стена, там даже как такового балкона нет, то есть там стена высоченная. Меня сейчас такой номер отвели, но балкон, там не балкон был, а там вот именно вот это, типа ниша такой открывающаяся. Ну, я не знаю, как это правильно называется, кто знает, напишите. В общем, я сейчас просто подошла, ну, позвонила, позвонила этот сотрудник, я сказала, говорю, я в таком номере жить не буду. Я говорю, я заплатила за номер стандарт. Вот, из своих, как говорится, ну, скажем, ну, по состоянию даже здоровья. Да, я не могу в таких номерах жить. Вот, мне нужно пространство. Если бы я хотела, я бы тогда вообще сэкономила да, там, я сэкономила бы там две с лишним тысячи и поехала бы вот в этот промо-номер. Но Я специально забронировала стандарт, и в итоге мне сейчас начинается, давайте мы сейчас вот вас сюда заселим, потому что у них, видите ли, номеров нет. Но ну это как вообще? Вы как вообще продаете номера тогда? Номеров у них нет. Мы вас завтра переселим, это, извините, я приехала на 8 ночей, тут и так... Отдыхать-то времени особо нет. Мне сейчас еще вот этот один день отдыха хотят, ну, как сказать, украсть в нормальном номере. В итоге я сейчас меня опять сотрудник Причем, знаете, не поторопились меня даже проводить. Я тыркнулась, пошла в тот вот лифт. Посмотрите в ту сторону. А оказалось, что это вообще лифт не туда ведет. Там всего четыре этажа. Мне надо было на шестой. В итоге только после этого сотрудница ресепшена подошла. Сказала, давайте я вас провожу Куда-то меня там по лабиринтам повели, повели, повели В общем, в итоге вот пришел сотрудник, который вот чемоданы относит Где-то там посерединке нас поймал Вот мы с ним носились, носились, носились по этим лабиринтам Доехали до шестого этажа, я этот номер посмотрела Я сказала, что я в таком номере жить не буду В итоге я опять торчу в поле И неизвестно, когда будет номер готов Тот, который мне нужен, за который я заплатила то есть вы сами понимаете, да, вы приехали на 8 дней. Кстати, я хотела сказать, забыла до этого вот сколько записывала, да, и не озвучила. Я заплатила за 8 ночей в этом отеле, Ультра все включено, получилось у меня 125 тысяч. Вы сами понимаете, цены не дешевые. На одного человека 125 тысяч, да, это пятерка, конечно, но такое отношение меня уже убило. Вот честно То есть я немного в таком шоке легком пребываю Мало того, что Меня не кинулись провожать Со всех ног, да, как это вообще В пятерках принято вот. Так как Это все-таки Ну не бюджетная пятерка, она довольно-таки По цене это прилично стоит Вот, то есть пока я говорю Я не подошла, меня даже никто и проводить Не кинулся, то есть поудай, где хочешь Сама, вот, это первое Второе, я сейчас, я говорю, я не знаю, сколько Я буду сидеть, ждать этот номер в общем, как-то так. Ну, и на этом, наверное, я свое видео закончу. Вот. Потому что ну, я реально не знаю, во сколько я получу свой номер. Вот. И в следующем видео я уже вам более подробно расскажу, в какой номер заселили, покажу, и уже дальше буду видео показывать. Так что обязательно ставьте пальчики вверх. Вот. И смотрите мое следующее тоже видео. Предыдущие смотрите и следующее видео. Буду все показывать, буду все рассказывать.